20 июня, Лагус, Феху. Хороший день, особенно для тех, кто умеет слышать свою интуицию. Теоретически сегодня можно даже в лотерею выиграть. По крайней мере, некая прибыль точно будет, причем весьма внезапная. Могут вернуть долг, или вы получите неожиданный подарок, или появится возможность подзаработать. Вообще все дела, связанные с финансами, будут успешными. В любви сегодня вы сможете осуществить все свои фантазии, от самых возвышенных до самых развратных. Партнер будет вас чувствовать идеально. Тем более, что сегодня канун летнего солнцестояния. Не упустите эту ночку, она будет незабываемой. И даже не придется прихорашиваться, вас будут воспринимать таким, какой вы есть. Тем более, что сегодня вообще-то неподходящий день для любых косметических процедур. И нужно внимательно следить за своим самочувствием. Болезни, которые начнутся сегодня, могут затянуться и навредить здоровью. Особенно уязвима в это время печень. Поэтому никакого алкоголя. Хотя для застолья день вполне благоприятен. Хороший день для отказа от вредных привычек. Если есть такая возможность, то желательно очистить организм при помощи отваров трав, клюквы, репины, свеклы. Полозите по моей ведьменной кухне, там есть методики. А усиленные занятия спортом благотворно повлияют на ваш организм. Фазы луны, убывающая в третьей фазе в знаке зодиака рыбы. 21 первые лунные сутки. Целителям это наиболее благоприятный день для всех видов работ. Хорошо проводить смывы, чистки с использованием воды, работа баней, отливки воском, выкатывание яйцом, отжих, порч. Все, что угодно, любой способ. Мастерам-артефакторам лучше всего будет удаваться изготовление талисманов для выздоровления больных. Хорошо будут удаваться ритуалы на снятие приворотов, обряды на закрытие дорог, ритуалы на закрытие дома от нежелательных гостей. Энергетам желательно заняться прокачкой и гармонизацией всех энергетических центров. Можно заняться самолечением, бесконтактным массажем ауры. И, конечно же, в этот день очень будет эффективна магическая работа в группе. Завтра у нас летнее солнцестояние. Лита. Это кельтское название, у славян называется Купайло. В ночь на Купалу девушки опускали в реку венки с зажженными лучинками или свечками. Если венок потонет, то милый разлюбит, и выйти замуж за него не удастся. Чей венок проплывет дольше всех, тот и обретет счастье. У кого лучинка прогорит дольше всех, та проживет долгую-предолгую жизнь». Вечером разжигают костры, прыгают через огонь, чтобы очиститься от скверны. Обязательно, если у вас есть такая возможность, попрыгайте через костер. Сжигали в кострах одежду больных. Вместе с ней сгорали болезни. В эту ночь расцветает цветок папоротника. Считалось, что он помогает искать клады. Но на самом деле цветок папоротника – это красивая метафора. Дело в том, что этот подарок Бога Солнца человеку – это та самая искра Божья, которая есть у каждого. Но найти ее в себе сложно. И унести тяжело, потому что нечисть всякая мешает, пытается отнять. А нечисть – это ваши страхи, сомнения – Навязанные убеждения. Найдите цветок папоротника у себя в душе. Совсем не надо за ним ходить в лес. А еще есть такие приметы. Если сильная роса на купалу, то это к урожаю огурцов. Если будет звездная ночь, то будет много грибов. А еще в Иванову ночь на муравейниках собирали муравьиную кислоту. Она обладает целебной силой, если собрать ее в этот день. В эту ночь, точнее. Роса, собранная до восхода или при восходе солнца, тоже считалась целебной, особенно при болезнях глаз используется. Нужно, чтобы больной промывал глаза росой. Купальской росой крапят кровати чтобы не водились клопы. В этот день считалось, что змея-меденка получает зрение на сутки и делается очень опасной. И даже бросается на человека. Если пойдете в лес, будьте поосторожнее, если у вас водятся змеи. Считалось, что в Иванову ночь буйствует нечистая сила. На самом деле это не совсем так. Утром... Долго не спят, встают до восхода солнышко, идут в росные поля, валяются в них, катаются, чтобы вобрать в себя соки земли. Если вздумаете покататься в поросе на Ивана Купалу, то постарайтесь кататься там, где нет ядовитых растений. Загадывают о женихе, вдовицы выпрашивали себе новую судьбу, и в этот день наказывали через заклинания воров, убийц, обидчиков, умывались и пили с кустов росу, становясь и впрямь краше, крепче и здоровее. Всем вам этого и желаю. Ну а тем, кто у меня занимается активацией рун Соломона, напоминаю, завтра утром в 4 утра у нас активация первой руны Соломона «Обитель разлуки про не проспите. 4 утра. Всем остальным до встречи в следующем дне. Буду рада вашим лайкам, комментариям. И поздравляю с наступающим летним солнцестоянием. Скупай лайк.